О, смотри, там, там Россия ходит. Я сейчас его нахуй убью, блядь, серьезно. Че? Он его поставил, да? Бля, Россия-матушка, вперед, блядь. Что, Россия пулемет забрала, Лид? Да, ли? конечно, блядь. Россия-матушка пошла, блядь, <свист> Видишь, там мне в руках, да? <свист> че, веришь в Валаха, да? А я Ой, че? блин, <свист> случайно выбросил! <свист> БЛЯ, ЛОЖИТЬ! <свист> Давай, <свист> А, окей. Okay. Слышь, лови аптечку. Заебись поймал. <свист> <свист> Всем привет, с вами Дима Масленников, и сегодня мы будем... ...проверять миф. А призраки в доме Дмитрия Иванова. Ебануться тут. Это что, блядь, было? Это какая хрень, я сейчас долбанула. Слушай, тут какая-то непонятная мистика у меня все-таки призрак Дмитрия Иванова пиздит.